Доброе утро. Привет. Как дела? Мы встречались в Шеломской липане в Джанкуе. Приятно. Приятно. Понятно. А, а это где? В <свеч> так, Крему. Где? В Крему, Крему? Не ты не знал? Не, не знал. Ну, будешь знать. И Это самое главное волос. Пошло с калибрами расхуяли. Это украинский вот этой самая волос. Самая лучшая волос, какая может быть. Украинский получается? Украинский разфигачивает. У нас с нет. нет. Нет. Мы нам ваши калибры, блин. Мы их будем уничтожать. Как уничтожили... Какой уничтожили? Расскажите, как уничтожили все это? Дронами. Дронами, -дронами Камикадзе. Ваши же дроны не умеют летать нормально. Как с ними пользоваться, даже не умеют этим. Вы здесь прилетали. Аэродром вы прилетали бомбить. Представляешь, ты знаешь, где дурачок? ваши броны. Вот так, вот вот так работает твоя ПВО. Больше тысячи километров, тысячи километров по территории России, России пролетели. И что они сделали? И что в натуре сделали? Открылся на пизда. пизда. А ты, ты проснулся, блядь. Тысячу, тысячу километров на территории России, России пролетели. Ты представляешь? Это, Это ебануться, ебануться можно. Быть. Да не может быть. А что в натуре, что ли? А? И что в конце? Они что-то сделали там? ПВО, Senre, О, да, AW, блядь, охвалённое, блядь. Где твоё сраное охвалённое ПВО? Белгород ебашит каждый день. Брянск Warning, тоже, блядь. No Если долетели и ваши дроны. Я же тебе уже сказал, что сделаю. Тебе мало, будем делать больше. Скажу, что больше делать. Говорим, не хватает. Ну что, будем добавим. Понятно, понятно, понятно. Ты споревать не умеешь. Подкинул, подкинул принес парадную форму и что? Бросил и убежал. Ладно. А вы а оттуда сами? Я из Кима. С самого? С самого. С самого. С самого. Ты, Ты плохо слышишь, слышишь самого? Да. Да. да. да. Ну, то чисти уши тогда. Поможете? Поможете? Уши? Ну, а лопаты прочищу, блин. А вы еще те мазокисты, да, любите? Да, когда вас... Когда да, вас... Ну, если если, если, если ты слышишь, членок тебе поможет. Что расскажешь еще? Ну, пизда... Ты доигрался, дурачок, блядь. Довоевался, блядь. Да? Воевать Война... же, ты не умеешь, ты конечно, блядь. Ты довоевался, блядь. Вы умеете воевать? Тебя показали, как мы воюем. Как умеете? Конечно. Из-под Киева выгнали, из Харькова выгнали. Откуда вы выгнали? Никого ничего не выгнали. Просто сидите тут, рассказывайте сказки всем. Ты не успеваешь собирать свое дохлое удачье. Срываешь только шевроны с них. А их оставляешь на поле боя. Ты, наверное, в российский заходил? Там, Там такое гонище, пиздота, блядь, к ему, ему подойти, подойти. противно, блядь. Сухи жрут в одном месте, блядь. Это, это пиздота. Бля. Вторая армия мира называется. Это позорище, блядь. Понимаешь? А первая вы, да? Киева видел своими глазами. Это, это просто пиздец. пиздец. Бусорник чище, честное, честное слово. Да так засрали, стали, блядь, под Киевом землю, что это ужас. Там чистить надо после вас, блядь, наверное, еще, еще год. А наши? Воевать, они наши? Блядь, пиздота, блядь. Куда мы воевали? воевали? Мне а смешно. Обосренное, обосренное, блядь, начни воевать. Ну что, Сенцепир вам сказал, блядь, что сидите тихо, блядь. Гомдоны, блядь. Уже не знаю, знаю как да где переговоры выйти, блядь. Пока да, б... сучи не б... сдут. Пока как... как... сучи суть... Последнего украинца, как Байден сказал, да? До последнего, да, последнего. Тебе последнего не видать, сученок, <существует> блядь. Тебя ебашить будут до Урала, блядь. блядь. Будешь бежать. Хорошо, ну... Mm.